Яйца по-шотландски очень простое в приготовлении блюда. Вам понадобится 400 грамм говяжьего фарша, 2 вареных яйца, два сырых яйца, мускатный орех, тимьян, соль и черный перец. Music